Всем привет, ребята, меня зовут Олег И сегодня я продолжаю выживание В городе Не знаю, как город называется, забуду уже И Адриан уехал оставив пап... И Мистер Бак вместе с ним уехал И он оставил мне талисман Леди Бак И талисман Супер -кота. Ну, я там по секрету взяла еще талисман Павлина Но мне нужен помощник, как я не смогу быть Ими всеми одновременно, поэтому Долосую расправь перья Вот я стану таким павлинчиком и кое-что сделаю Мне нужен помощник И... Uh, так раз, два, три. Мой прекрасный амок осожда... создай мое творение. Ух uh -huh. ты ж, так профессионально. Так Сенса uh, Олег, будешь моим двоюродным братом-близнецом. И у тебя будет талисман Плак. Вот. Будет талисман супер -кота. Ты будешь заменять меня, пока я буду отыгрывать роль uh, мистера Заместителя мистера Бага. Все, пошли знакомиться с людьми. Так, знакомьтесь, это мой брат близнец. Привет. Как тебя зовут, я забыл? А, может, его зовут как и тебя? Так вот, знакомьтесь, это мой брат, его зовут тоже Олег. Мы с ним вообще, братья близнецы, просто переоделись, чтобы вы нас встречали. Маринет, елки палки да. ты ну, откуда возьму, да, взялась. Ты, ты же вроде того. А вот самого харяка. Вампир Вампир! Сбьем ее! Сж ⁇ ее! ее на костре! Я а, бражник у вас... Ненормальный, воскр... не, нар... не могу. Я, короче, Адриан уехал он сказал, вот, и предлагаю сегодня пойти погулять, что ли? А оттуда давно меня я не гуляла. Пойдем тебе пивко выпить? Нет. Вы деньги Может, мы сядем так приходим? все идем в бассейн. Ту а -а -а -а. Последний бассейн, тут мой, тут мой, тот... Ладно, пойдем так, так, раздевалка мужская, так, девочки, а, так, ладно, девочка у нас только видимо одна маленькая. А... Ты <с gracia> ч, офигел? В женскую раздевалку заходить? Закройте и не одевайся. Вы задолбали, не переодеться не даете. Бедная Маринка, ее мучают все. Так, у меня много, у меня много, у меня годовой запас маркотин. Да, злодеи сегодня, злодеи не появятся, потому что злодеи плохие, а они вечно нас всех все. бьют. Вот. Очень интересно, Они нас забивают один раз, а один раз они вообще чуть дракона не избили до субдоса А вы не представляете, как они суперкота бьют Леса, плавать научись а, Боже, лиса пусть... Если плавать не умеешь, иди сиди Где печеньки? Купи, ну а вот, где она знаю. сидеть должна? В тюрьме. Иди здесь Смотри, там есть диванчики специально для этого И вселись в неё Рука. Ой, что-то я чувствую, мы засидели, засиделись, ребята. Брат Олег не там выход, выход тута. Что-то мы засиделись, братцы, не пора дела. Сон стал, стал. класс. Да, я могу, мам. Вот. А, вот, а ладно. Честный... Я пойду, пожалуй, мне нужно поспать. Так. Мне сегодня. Вот. Я дверью люблю с броской. Вот, Мистер Бак. Сфере. Блин, мне нужно сфере. трансформироваться жука. Что такое рука? Супер Дракоша спешит на помощь. Так. Не бей. Я сама без палец не Так, что-то там, походу, злодей напал. Ой, а шкатулку доступ он мне не дал, собаку, собственно, а от шкатулки доступ он мне не дал. Где? Ой, так, суперкот, У меня вопрос возник. Талисман удачи. Так, я давайте без... быстренько с ним разберемся. Я, я, без... Без... я его поджигаю. Я бессмертный я дракон. дракон. Почему он Еще надо? Так, я его поджигаю. Вы сами в вагон не попадите. И не бейте плага. Так, можно да, я... У нас можно он... я можно я... Вы разрешите я молнии выстрелить? Да, ударь, только не рядом с деревянным зданием, вот совите. О, Маринетт, слушай, мы же с тобой так давно дружим. Мы же с тобой довольно долго да, дружим. Маринетта. Маринетта. Маринетт, мы с тобой лучшие друзья. Уйдите, да, Вообще. Уйдите, прошлом, пожалуйста. Между прочим, в прошлом э, была женой моего брата. Так что, держи тебе талисман, Ой. талисман орла. Рыбу сама где хочешь достань. Я все равно вам больше. Она продает, кто продавца за 3 копейки. Я вам больше браслета, это в принципе не дам, поэтому долгого выбора не будет. Вот. кому какой даю, не выбирайте. Олег, Олег, я помню, как ты мне давал телес... так, а, браслет, это а было. Где где лучше, здесь кто здесь видит кто? Олега? На кто тебе здесь Олега. Кто здесь Олега видит? Не я что Олега не Вроде. Олег обычно браслетики. Все, Олег обычно браслетики раздает. Ну так. А, Здесь нигде Акума мотата не выпала. о кума, Я ее хочу бегать. Все, пока-пока, маленькая бабочка. Все, со всеми справились. Браслеты дадите Олегу все. Чудесная сила миссия Бага. Все, расходимся. Злодей был легкий. Так что вот, мы пойду погуляю. С одного убивал. Очень легкий. Я ни разу не крякнула. Или крякнуть, а так. я крякну. Так, браслеты можно мне можете мне подавать а кто-нибудь? Смотрите на крышу, дома, которая его... Так, браслет Маджести, Маджести мне отдать? А я увидел личность Маджестия ты, ты же слепой и не видишь маску. Маринет, талисман орла. Маринет, ты катаешься на лодке. Ехать, Юрчик я заменил. <релова> Кто такой Юрчик? Какой Юрчик? Так, вроде все. Я же все так... Так, нет! Одного браслета мне не отдали. Где? У кого браслет? Кому я давал воробья? Не бейте автомобиль! У кого какие браслеты? Кому я какие браслеты давал? <свес> Мне давали. тоже ничего не, не давали. давали. Ладно, Давайте. ладно, я Слушайте. потом с этим разберусь, Олег там узнает и все равно посмотрит по камерам. Все, до свидания. где Нормально? нормально. Ай! Я случайно как-то сюда показала? Я вроде бы говорю, не цеплять минут. Так, где трансформация? А я вроде Спасибо, бы заморозила. Большой... Как... Эм, вот... как отсюда выйти? Помогите! Меня замуровали! Меня замуровали! Ладно, сейчас вытащил. Меня замуровали. У кого из скирка? Я не дам вам поехать Помогите! Меня замуровали! Дай, дай, дай лодку. А, дай все лодку, не надо, я дай нашел дай выход, я нашел дай выход. Дай все. Блин, нет. Дай лодку, дай лодку, градус, дай лодку. Чего тут шел, говорили, какой ты норовный был? Давай ему лодку. Вот бы брждники не еще. Так, с, э, я хочу купить. Макарон, но я потерял свой кошелек. Я потерял свой кошелек. У тебя нет денежок. Я хочу купить тебе что-нибудь покушать, а кошелек не Нет. А у тебя деньги есть? Кошелек. Тебя... Вы не находили перо? А, вот оно. Я думаю, я его потерял. Боже мой. Не бей меня. Давай, макарон. Да, Спасибо. Спасибо большое, добрый человек. А, так, пойду в свою комнату. Ну, разборачивайся, привет. Вообще, хороший день, хороший дядейший день. Не Адриана, нет, почему-то было здесь у не, не забыл выбрать. О, привет. Знаешь, и такой хороший, знаешь, я, наверное, решу тебя оставить. Я не сгонюсь. Наверное, я. Посмотрим. Еще как на это отреагирует Адриан, я не знаю. Может, он вообще меня казнит за то, что, за то, что я это... Опа! Ай, ты вражник, вот же Шамагажник. шамагазник, бургазник. Теперь иди опять разберемся! Я не простой. я железный. Да, я денег. Я железный. Я знаешь, я уезжаю. Я так не победить. Подержи, подержи. А чел умирает, просто Потому ну, вы... что я железный! Злодюка, злодюка Не бражник, а гадюжник. Привет, вот надо с бражником разбираться <как> Сзади, бери! Ой, какой как хорошо, хороший мальчик Я испугался, то, что сейчас еще и бражник его выловит Так... Да. Что-то мы засидели Да, мы засиделись Надо с тобой быстрее заканчивать Супер шанс Ой, ты так близко ударил Супер с этим, с моим талисманом Удачи, я думаю, сейчас Опа. Бражник, ты какой-то сильный Аж раздражаешь. Воздражительный какой, Бражник Бражник, не беси меня а ты а где? ты где? -то где -то ты куда? где? А -а -а. Лис? Я Давайте. Лис, ты где? А, вон вижу тебя. Лис! Подойди. А -а -а -а -а -а -а -а У вас тут что-то происходит. Я немного поняла. Не, не, пока Нет! Нет! Да! Смотри! Не переживайте. Я сейчас включу силу призыва, которую меня научил хранитель. Фух. Я успел тебе передать его. Держи, трансформируйся в орла. У тебя, надеюсь, рыбка есть. Бражник, не будь таким говнажником. Талисман... У... Талисман удачи! А, нет, я применил силу. У меня времени-то мало осталось. Ау, да ты чё ты был? Вы знали то, что Бражник вновь? Да, mm -hmm. да, да. Можно мне на пенсию пойти? Да. А, Орлана? А я не могу тебя разложить. Да, потому что потерял единственный... А выуклюги не рано, не забирали, поняли? Я же переслана потеряла, как хорошо, то, что я его призвала. Брав, Пути. Э, сражайтесь там с бражей, да, я пойду, я пойду, по делам. Да. А я с тобой. Писто. <сёжу> 30. -30. Если бы я был хранителем, я бы ...поиграл. Я могу быть через несколько секунд в любой точке пока, пока. света.